Итак, как понять женщину, что она не играет или играет искренно? Штука вообще игра, и про нее сейчас мы поговорим. Как понять мужчине, что женщина на самом деле не обманывает его, не подыгрывает? Значит, это видео я специально записываю для, и для, мужчин, и для мужчин и для женщин, но больше для мужчин, чтобы они понимали природу женщин как психофизиолог, как человек, который не только обучалась там в разных институтах, академиях, а как человек, который изучает природу людей, мужчин и женщин, на практике, исследуя очень многих людей, исследуя их боли, их счастье. И имею право поэтому давать вам вот такие видео. Итак, женщина по своей сути уже должна быть актрисой. Объясню, потому что многие говорят, вот вот вот нельзя там играть. Вообще вся жизнь игра. Вся жизнь игра. И если ты мудрая женщина, то даже те состояния, которые у тебя не сейчас не очень подходящие, ну, например, ты обиженная, злая, у тебя, тебе не хочется там что-либо такое делать, чтобы поднимать свои состояния, потому что женщина сильна своими состояниями, внутренними состояниями. Почему говорят, что женщине нужно заниматься любимым делом, потому что она, достигая цели, не просто шуруя туда, как мужчина на, на, к цели это идет, она находится в процессе кайфа. Да, бывают трудности, которые нужно преодолевать, понятное дело, но достижение результата и процесс достижения результата должен быть кайфом. Вот как мне. Мне кайфово делать то, что я делаю, и я от этого просто постоянно, постоянно наркотике нахожусь. Да? Так вот, про любимое дело. И мужчина, кстати говоря, который создает женщине возможность заниматься любимым делом, он будет от, от благодарен с ему вернется. Так вот, смотрите. Так как женщина сильна своими внутренними состояниями, Улыбкой, радостью, сексуальностью, вот такой вот вау, мужчина, как говорил, Оша, стремится попасть после трудных каких-то дней, трудных моментов в поле ее эмоционального такого блаженства. И он приходит и отдыхает в ее поле для того, чтобы снова идти и зарабатывать, или там приносить маму. И вот женщина, которая умеет играть, Вначале она может подыгрывать. Вот в сексе, например. Но не всегда же прям сразу у вас получается там эйфория такая, да? Это нужно время, нужно, нужно соответствующее настроение, чтобы подготовка нужна. Ну, сейчас я не буду о подготовке. Понятное дело, что женщина, адекватная, умная женщина, которая уважает себя, она пойдет тогда в отношения, близости когда умом поймет, что это за человек, выберет его, потом исследует, как он себя ведет, как он действует, как, о чем он говорит, какие у него ценности, что для него важно. И только потом она осознает, что это ее мужчина. Дальше мужчина ухаживает за ней, дарит подарки, вкладывается в нее. И тогда она понимает, что он действительно ее ценит. Только потом она соглашается, из-за уважения к нему, а не из-за размера члена. Член может быть и маленький, и большой, и может стоять и не очень, но если мужчина любит ее и ценит ее, то она будет понимать, что секс это хорошо, он дополняет, но он не на первом плане. Вот в сексе, когда женщина получает удовольствие, если она правильно подыграла, даже когда ей не хочется вначале, то потом она включается в эту игру и сама в это верит, глядя на то, как он за ней ухаживает, что он ей дает, как о ней заботится, сколько у нее вкладывается времени, деньгами, подарками. А как вы хотели? По-другому никак. Или, или вот если женщина терпит то, что терпится, слюбится, если женщина берет, идет в отношения, которые она выбрала. Но для мужчины важно, чтобы дать женщине вот включить эту игру. Понимаете? И вот тут вот эти моменты, как горят глаза, какие чувства... Предает она через пальцы, через тактильность рук, через взгляд. Насколько этой игры хватает. И когда вы видите, что женщина к вам всей душой, и телом, и эмоциями, и при этом она уважает себя, любит, ценит, держитесь такой женщине. Ибо та женщина поможет вам подняться на большие высоты. Ибо та женщина ним из вас мужской «я», тестостерон, который в итоге дает возможность зарабатывать. Держитесь с такой женщиной. Если вы видите, что женщина суховата, холодновата, но вы видите, что она ухожена, красива, она знает, чего она хочет, вот что важно. Будьте вот такой женщиной, она поможет вам сделать бизнес, подняться, достичь, выйти из каких-то критических моментов. Но не зависайте на том, чтобы она была мамкой. Вовремя держите вот эту грань. Потому что женщина, когда опускается до уровня мамки, у мужчины опускается все. Я имею в виду, падает тестостерон. И все падает. И член падает, и желания нет, и настроения нет. Итак, как понять, что женщина не играет? Она искренна, глаза горят, она действительно получает обалденный кайф. Потому что женщины, которые кайфуют, подыгрывают охают-оахают, про секс говорю, для мужчины это высший-высший-высший-высший пилотаж. Потому что по природе своей женщина знает, что мужчине хорошо, он счастлив, когда женщина с ним счастлива. И когда он выбрал ту женщину, которая кайфует от него, которая счастлива по-настоящему, он будет еще больше ее поддерживать, вот это состояние. По природе своей мужчине для того, чтобы оплодотворить одну яйцеклетку, нужно очень много сперматозоидов, чтобы миллионы погибли. Вы это знаете со школы еще, да? И поэтому женщина на бессознательном уровне старается подыграть, охать-пуахать, чтобы мужчине доставить удовольствие. Но, еще раз повторюсь, это нормально, подыгрываем, охаем и ахаем, радуемся, прыгаем, а, прыгаем как девочки, когда ты даришь святые ей, когда ты даришь ей колечко, когда ты там даешь ей то, что ей так важно сегодня. Когда она там занимается бизнесом, занимается своим делом, еще чем-то, занимается, не занимается, там уже решайте сами, между собой. Но дай ей быть женщиной, дай ей играть, дай ей чувствовать эту радость, этот кайф женский, способствуй. И твое счастье будет безгранично, дорогой, уважаемый мужчина, который сейчас меня слушает. Ну, а для девочек, которые там, для женщин, которые слушали, тоже учтите то, что я сказала выше. Всех вам благ и растем над собой – увеличиваем количество радости, эндорфинов, увеличиваем качество жизни для того, чтобы прожить эту жизнь по-настоящему счастливо и выполнить свою миссию на Земле.